Все, а теперь попробуем взглянуть на ситуацию глазами автомобилистов. Да, и в этом нам поможет Егор Фролов, координатор Красноярского отделения Федерации автовладельцев России. Здравствуйте, Здравствуйте. Егор. Здравствуйте. А, готовы ли красноярцы, которые ездят на автомобилях, платить за парковку? Как вы думаете? Ну, во-первых, и красноярцы не готовы платить за парковку, и сам город Красноярска, именно центральная историческая часть города, она не готова вообще создавать платные парковки по одной из той причины, что у нас полторы тысячи парковочных мест, которые сейчас существуют бесплатные, хотят забрать, а потребность города в трех тысячах парковочных мест. То есть у нас помимо того, что создают доплатные парковки, у нас в любом случае некуда будет ставить автовладельцам свои автомобили. Что делать? То есть система не приживется? Система месте. не приживется, и мы, как Федерация автовладельцев России, предлагали первоначально провести мониторинг вообще по временным сооружениям в городе Красноярске, именно в центральной части mm -hmm. города. Причем при этом, при всем, мы уже вычислили, что э, незаконные сарайки, незаконные павильоны они составляют в районе 5 гектаров э, в самом центре города. То есть, если представить, сколько потребуется, к примеру, тех же многоуровневых парковок понадобилось бы процентов 20 от всех этих гектаров для того, чтобы удовлетворить потребность центральной части города. После того, как у нас будут многоуровневые парковки, да, после того, как мы удовлетворим потребность именно парковочных мест в центре города, можно уже говорить о введении платных. Причем возведение тех же многоуровневых парковок, если говорим о частном бизнесе, если это развлекательный комплекс, то, естественно, это за счет бизнесмена делать. Если мы говорим о каких-то административных зданиях, да, культурных зданиях, то, естественно, это за счет тех органов, которым принадлежит данное, ну, данное здание. И мы, как Федерация Автоводействов, предупреждали, что ну, если все-таки не будут учтены эти факты, то в любом случае ни к чему хорошему мы не придем. Также после того, как создать многоуровневую парковки, мы предлагали создать муниципальную службу эвакуаторов. А для того, чтобы э, эта муниципальная служба эвакуаторов действительно действовала по закону, мы предложили регламентировать данные действия, чтобы э, не как сегодня у нас это происходит, эвакуируют автомобиль там, где попроще, mm -hmm. не там, где действительно это надо, не там, где соблюдаются правила дорожного движения, не там, где в первую очередь требуется, э, в первую именно самую главную безопасность дорожного движения, у нас ее про нее просто вообще забывают при эвакуации автомобиля. На сегодняшний момент это бизнес. На сегодняшний момент существует вот буквально вчера, на днях, мне позвонил человек и говорит, что он выиграл в суде о том, что его незаконно эвакуировали, плюс при этом при всем он сейчас еще будет обжаловать то, что ему намотали количество э, километров для того, чтобы взять с него побольше По денег. денег. Да, Сегодня это выглядит как бизнес. Сегодня это не выглядит как направленная точка зрения именно на улучшение ситуации в центре города. И ну, мы как Федерация Автовладельцев также еще э, говорим о том, что э, жители, да, те же бабушки, которые живут э, в основном э, в центре города, они возмущены тоже этим фактом. Потому что они не хотят перекрывать дворы, они прекрасно понимают, что сейчас все автомобили поедут в их дворы. Угу. Они не хотят перекрывать эти дворы, потому что они прекрасно знают, они поставят шлагбаум, к ним вовремя не приедет скорая, там пожарная, еще какая-то служба. И они прекрасно понимают, что, что будет с их дворами. А как, будет. как? ответили на вашу инициативу по поводу э, вот этих сараек, незаконных построек, павильонов? Там был какой-то ответ? А, от был оплаты? ответ о том, что мы то отправили в департамент городского хозяйства так. и в департамент муниципального имущества, на что нам ответили? что это компетенция Центрального района, на сегодняшний момент еще администрация Центрального района нам такой факт не предоставила, угу. ответа еще не было. То есть диалог идет, но пока верно. Диалог идет, да, и, к сожалению, мы почему-то начинаем от худшего, да, мы не задумываемся о перспективах, не задумываемся об альтернативах. У нас почему-то всегда происходит такое, что мы сначала делаем хуже, а потом думаем, как из этой ситуации Ну, тут же мост кача, да, тот же Давайте теперь подытожим в конце нашего разговора, Какие минусы несут за собой э, установка платных парковок? Ну, агрессивное настроение автовладельцев, э, несоблюдение правил дорожного движения в любом случае, опять же, э, также законодательно данная э, оплата от э, автовладельцев ничем не закреплена, Это в любом случае автовладельцы имеют право не заплатить, и такая есть судебная практика в Москве, влечет за собой переполненные дворы, влечет за собой э, нарушение с точки зрения правил дорожного движения. И... Также, если администрация города не присутствует, будет бездействие также органов, потому что все-таки никто не справится с той ситуацией, которая действительно требуется на сегодняшний момент в центре города. Подождите, у меня последний вопрос. Предположим, что у нас есть многоуровневые парковки там, где они нужны. Сколько, на ваш взгляд, адекватная плата за парковочное место в час? Если мы говорим про многоуровневые парковки, если мы говорим про систему того, что вы можете прямо около своего рабочего места забронировать mm -hmm. заранее место, да, приехать mm -hmm. туда заранее, у вас будет всегда там свободное место. Если мы говорим об этом, ну, средняя цена от 30 до 50 рублей в сутки. Mm -hmm. Ну, это гуманно очень. Это очень гуманно. Спасибо большое, что поделились своим мнением. Егор Фролов, координатор Красноярского отделения Федерации автовладельцев России, был у нас в гостях. Мы продолжим нашу программу после короткой рекламы.